Всем привет, с вами Макс Риск. Итак, это канал Макс Риск Бравл Старс. Своему наверняка прокачаем. Можешь франка? О, блин, пайпер даже не докачал. Блин, стыдно. все в общем, пайпер мы докачаем. На 20 ранга от на нас челлендж до 20 всех рангов. И посмотрим, сколько мы сможем купонов собрать. Кстати, прикольная мышка теперь стало скоро будет 15 тысяч кубков вот офигенно в общем а вот кстати на вот экран извиняйте <с Down> что-то я не в курсе был пайпер сюда подойдет или же браубол в общем папир, пайпер пайпер подойдет нам браубол э -э, перед началом ролика подпишитесь на канал поставьте лайк чтобы не пропустить новые ролики так, сейчас мы должны подключить Пайпера. это же вторая то типа, есть серия ну да хайбу вторая так давай мне пас я закинул окей нет ну нет так нет а я тогда так то вот. сам я понял что за находится ну пайпер всегда нужно бежать потому что тут у нас появляется бог который хочет нас убить как ты уже мышки не выбирать он кстати убрал мышку вам такое сейчас будем забивать головы так тихо тихо тихо новай давай давай, давай иди вперд вперед дыши дыши дыши я медвену такой стою это было хорошая тактика так дальше мы должны не подпускать так они идут они идут а они идут дальше ваши лучи В общем, если вам нравится такая рубрика 20 ранг со всех бравдеров, то лайк, конечно. Так, один минус, там один офкш. Ну и ладно. Так, так вот. Смотрите, сейчас забьем гол. Сейчас, сейчас забьем гол. Так, вот, гол. Пока это такое не... В общем, круто. Так, классный копка дать еще, о чем нет. Так, ладно, нажимайся. Мы же должны 20 ранг накачать. Что-то я не посмотрю сколько там осталось, до 22 ранга. это вы можете посмотреть, на паузу нажать, лайк поставить и посмотреть заодно. Так, смотрим на ПКш, можно его врубить, чтобы он там не мешал. Сям бам делать. Минус один удар только. бам. Бам-бам-бам, все разрушаю. А другие потом, бам, бам, бам. А другие такие. Как так? Май, бам, нафиг. Бам. Вау, я выжил до сих пор. Шок, просто шок после этого ролика можете типа, плейлисты посмотреть. Ссылочка на канал мы будем в описании, если канал не активный. Макс Риск Брау Stars, а он так часто, он... нет, не так уж часто. Но в общем, как-то вижу, что он не активный. Не, да, подписки, прос... подписки, конечно, х... идут, это хорошо, да, значит. Но просмотры идут так уже сильно. А Ссылочка на канал Макс Риск есть там ролик по брау-старству и ссылочка на риск стар зубы там в ролике по зубе Зубы это похоже на брау-старс как будто кого-то плагиат но тоже не забывайте что брау-старс плагиатил в это тоже обидно портная самая лучшая игра была но брау-старс забрал ее на персонажа изменил. Похожие похоже из персонажа были с э, фортнайтом то есть это как первый персонаж брау-старс и пошели да? ну Шелли на кого похоже было да первая тебе покажу даже ну Шелли, ты где она ну, немножко похожа, так не тот скин это да. А, первый бускин шеле дробовичок как в фортнайте мало ну похоже очень фартух ну я и конечно порта не играл в общем если в Фортнайте то кто это что-то значит? Или просто разработчики Бравл Старса просто случайно добавили. Думаю, а нужно что чем-то украсить вот. Все украсили комбоя. хоп хоп По хп мне оставил. На -на -на. На -на -на блин, ну, блин, ну вы делаете? Бон, ну почему ты здесь стоит? Давай, давай. Вперед. Давай, я прикрою. О, ну, блин. Взрывает и все. Давай, бог. Не, не смог. 8 В общем, тут 8 бит. Кр Красный был бы игрок. А, из тебе такую себе, ну. Ну такой себе. очень общем, пожалуйста, подпишитесь на другой канал. Макс-30, там очень много подписок, а это плохо. Блин, тут спрут нужен, вот, если вы ста станете профи, то вам лучше играть в браубол. давайте спрута возьмем, ну, выбирали пятима другая, да, так что все, не буду изменять, это получится, что, не знаю что, Сам, не Что? О, отстань, бам, что буду ломать, что буду ломать, бам, Это возможно, в общем, 8 минут сейчас тут будем, вырубили 8 бит, а также тебя вырубили. Также тебя привет, чувак, бам вырубили меня. Давайте, открытый гор. Гор. Гол. Ну, извиняйте, просто сухого сухогор. Пас. Что? Брау пас? Брау пас, вы это видите? У него, как будто, челлендж Брау паса. Вау, ютубер, привет, Брау пас. Как думаете, это кто? Напишите в комментариях, если по... к нему видеоролик. Круто. Брау пас, скорее всего, это популярно. Ну конечно да если он снимает Бравл Старс, зачем не снимать Brawl Stars, Да а Все, он занял место. Попал! Дал мячик о большой. А может да. да вот поэтому я создал канал Риск старт. Там ходит зуба, поэтому я буду зубастера, чем Браул. Ну что брал Старсу Бравл Старс уже захватили, да, это война какая-то. Так что ссылочка в описании соединяйтесь может даже вместе сыграем что-то браузер а, зумбу я зуба сдержишь на да? как-то это не, не прикольно не ну, прикольно сейчас был получше почаще хм. в общем пока не символ такая ролика если зуба вы будете, если вы пришли из канала зуба, то напишите в комментариях, чтобы я знал, что может быть изменить канал на зубу. Макс риск зуба, риск стар зуба. Это канал по зубе. А -а -а. Так, начинаем. Динамайк. Mm -hmm. ну, блин, я же пруд должен убирать. нужно накачать 15-20 ран это челлендж уйди с снег уже нет и нет так ну в общем давайте рассказывать гайды да, значит смотрите, теперь гайд сюда делаем он взрываем да все я уже рассказывал гайды и получается гайды офигенных Фрэнк и эм, пайпер вместе это дополнительный гайд тот -то смотрел это ролик прям до сюда, тот дополнительный гайд вам в карман фрэнк и пайпер пайпер должна Часто запускайте вот эти вот суперсилы где там я должен быть рядом Фрэнк и соперниками, то это будет круто. -мо нет. нет, Фрэнк, да, но они к, к нам были ближе. Вот если попадать, что мы забили мы. Вот, так что сорян. блин Ну прям, ну почему без срём камушник там, да? Блин, я такой, как ты косой? Бам. Да. Блин, Динамайк. Ну это жестко же. Ну что у него больше нет гей на пайпер, так что заканчивает видеоролик на пайпер. Потому что уже гайды пропали. Ну, фрэнк можно. Ну, мы Не ожидали. Хоть динамайка здесь пайпер несовместимо, да, на скажу. Может. Как вам моя идея? наши в комментариях, нравится или нет. Если не нравится, то я с удовольствием тебе лайк. с маленьким. В общем, минус пятерка. Все большое. Минус пять, вообще-то. Так, вот, посмотрим. Ну, почти, ну ладно. В общем, что вам показать? С очень прикольно. Но... Давайте про тестирование спорта. Ну, думаю, потом уже можно. Значит, что, всем спасибо за просмотр. Вот, в с вами Риск. Всем удачи. Всем пока. на Канал ⁇ в описании.